Приветствую всех из Финлендии. Хочу вам показать немножко внутри дом, как выполнен. Вот это датчик как раз-таки где у Панор. Это с канализацией, когда наполняется, здесь будет пищать и будет здесь показывать, сигнализировать. Это датчик на выходе как раз стоит, потому что вот это входная дверь. На выходе ты дома, ты уходишь из дома, там гости пришли и так далее. То есть это на вент-агрегат работает, ну а здесь звонок соответственно. Здесь лестница вниз, туда мы не пойдем, и вот мы видим светильнички, вентиляция, два столба. Эти несущие внизу домкраты стоят. Здесь кафель, камин. Камин он накопительный, тепло, ну, тепло накапливает, то есть его не просто для красоты, а еще и красиво, и плюс будет греть. Значит, Труба стоит, кухня, кухонька небольшая, вот он вид у нас из окна, также из кухни и вот эта часть это все-таки Скажем так, те, которые на фронтоне. Вот эта стенка не особо нагружена. Поэтому более такие не очень-то плотности на верхних бревнах стоят. Значит, эта стенка, <coughs> эта стенка, это просто каркасная. Вот, здесь получается тоже не совсем плотно, но э, здесь проходит через эту и опирается на дальние бревна, на столбы вот. То, что на улице, на балку, поэтому здесь тоже не совсем э, плотное прилегание есть. Ну и здесь, соответственно, видите, как все... Чем, чем сложнее, скажем, форма, тем будет сложнее все работать по усадке. Соответственно, щели и так далее, это уже тут э, движение происходит. Его уже опускали вниз, поэтому... Так, ну и здесь две спальни. Одна спальня и вторая спальня, небольшая. По большому счету особо больше нечего показывать. Внизу санузлы. Вот. Ну, это, это дача. Просто дача для круглогодичного проживания. Ни больше, ни меньше. Вот, а на этом хочу попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч!